уважаемые коллеги я попросил, попросил встретиться в таком составе мы встречаемся впервые потому что тема которую я предложил сегодня обсудить крайне важна для всех нас для общества в целом для страны сегодняшняя встреча посвящена теме экстремизма борьбы с экстремизмом мы знаем что с этим Явлением столкнуть очень многие страны мира, в том числе и Россия. Имею в виду прежде всего, конечно, терроризм, а также возбуждение расовой, национальной, религиозной или социальной розни, связанной с насилием или призывом к нему. Очевидно, что противодействие экстремизму это не только задача государства. Хотя, конечно, государство должно в первую очередь реагировать на применение подобного года. Но эффективно государство. Одно не в состоянии справиться с этой проблемой. Здесь нужны консолидированные связи и политических партий, и, общественных, и других общественных организаций всего гражданского общества, всех граждан страны. Еще раз учетную именно поэтому и возникла необходимость сегодняшней встречи. встреч. Экстремизм, как известно, экстремизм, как известно, многолик, и его проявления от хулиганских действий до актов вандализма и насилия опираются между тем. Как правило, на э, системные идеологические воззрения, на их основе ксенофобия, национальная и религиозная экстремизм. И мы с вами хорошо знаем, что любой экстремизм опасен. Особенно требует, что материалы, пропагандирующие ненависть и рознь, сегодня легко доступны. Их легко можно обнаружить на прилавках магазинов книжных, да и не только книжных. Э, я уже не говорю про доступность в интернете. И пользуется этими материалами, читает эти материалы. В основном молодежь. Вы знаете, в России действует федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности. Однако все еще существует в в законодательстве. Все еще. Наши усилия нельзя считать достаточно эффективными по борьбе с экстремизмом. Кроме того, надо добиваться, чтобы законодательные формулировки были абсолютно точными, а наказательно неотвратимым и соразмерным тяжести содеянного. Необходимо организовать активную просветительскую работу в регионах. Ее суть в разъяснении опасности экстремизма, как для государства, так и для общества в целом но и для каждого человека в отдельности. Такая деятельность вполне по плечу политическим партиям. Партиям, которые имеют свои структуры по всей стране и находятся в постоянном диалоге с людьми. Еще одна проблема, решение которой требует наших совместных усилий, это поддержание общественно-политической стабильности во время выборов. Имею в виду прежде всего выборы 2007 года, и не только в Государственную Думу, но и в законодательные собрания субъектов Российской Федерации. Сколько у нас? 14. 14 субъектов Российской Федерации должны будут выбрать информацию в Вы знаете, что действующее избирательное законодательство содержит серьезные правовые барьеры, позволяющие пресекать участие в выборах экстремистских объединений. Этому способствует и обновленное законодательство о политических партиях, предусматривающее их идеологическую и финансовую прозрачность. И я хотел бы поблагодарить действующих депутатов Государственной Думы за то, что эти законодательные акты были приняты. Считаю, что это своевременно и правильно было Однако, однако известно и то, что в период выборов идет вполне естественная борьба за голоса избирателей. И при этом. Заметьте, что одновременно возникает опасность перейти в ту хрупкую грань, за которой острая постановка проблем может перерастить в экстремизм. И мы с вами знаем такие примеры. Поэтому ответственность партии за сохранение общественной стабильности в период выборов возрастает многократно. Все, кто проповедует расовую, национальную или религиозную вражду, должны знать, что их взглядом будет дан адекватный отпор. И подчеркну, что многонациональное и многоконфессиональное российское общество должно знать и постоянно чувствовать, что у партии есть четкая и консолидированная позиция по этому вопросу. Уважаемые коллеги, я обозначил только самый принципиальный, на мой взгляд, вопросы для обсуждения. Думаю, что у вас есть свои дополнения и по темам, хотя мне бы не хотелось бы уходить далеко от той темы, которую я бы почти основной, но вот и по способам решения.